В этом видео я соберу все требуемые характеристики всех доступных на сайте fl.ru конкурса. В прошлом видео я показывал код, который собирает содержательные характеристики одного конкурса, а также репутационные характеристики заказчика этого конкурса. Теперь возьму итоговые чанки каждого из предыдущих трех скриптов, объединю их в один и дополню кодом, который, во-первых, проходится по всем доступным страницам списка конкурсов и во-вторых собирает промо-характеристики конкурсов смотрите список конкурсов занимает одну страницу вторую страницу третью страницу переход на четвертую отсутствует но переход отсутствует сегодня. Месяц назад был переход на четвертую страницу. Месяц назад актуальных конкурсов было больше. Поэтому было не три, а четыре страницы списка конкурсов. Мой алгоритм учтет тот факт, что число страниц списка конкурсов может варьировать общий смысл скрипта. Сначала алгоритм проходится по всем доступным страницам списка конкурсов и выгружается этих страниц промо-характеристики конкурсов и URL-адреса конкурсов. Это предварительный чанг и затем итоговый чанк. Получается таблица, в которой присутствуют URL-адреса и промо-характеристики конкурсов. Опираясь на эти URL-адреса, применяю код, составленный из итоговых чанков предыдущих трех скриптов. Очень длинный код, но если вы смотрели предыдущие видео, то он вам знаком. Правда, в нем есть одно исправление и одно дополнение. После того, как все характеристики, доступных на текущий момент конкурсов, выгружены. Получившийся датафрейм сохраняю в Excel-файл. Причем в имени Excel-файла я учитываю текущую дату, чтобы в дальнейшем агрегировать датафреймы за разные даты выгрузки, чтобы все больше и больше наращивать агрегированную базу конкурсов. Рассказываю детально о скрипте. Активирую много пакетов. Пакет DayTime нужен для автоматического определения текущей даты. Эту дату буду использовать в имени итогового Excel-файла. Пакеты Pandas request requests обсуждал в прошлых видео плейлиста. Пакет Time нужен для приостановки исполнения скрипта. В некоторых местах скрипта я буду приостанавливать его на четверть секунды. Это вторая мера маскировки моего автоматизированного запроса к сайту FL.ru под запрос обычного пользователя. Первая мера маскировки — это использование headers, а именно куки и user agent. Пакет traceback нужен для детализации ошибок, подробнее вы видите чуть позже. И класс BeautifulSoup пакета bs4 тоже знакомый из прошлых видео плейлиста. Определяю объект поз, чтобы в дальнейшем приостанавливать исполнение скрипта, и объект request params, чтобы подать в аргумент headers. Формирую новый датафрейм. Определяю URL-адрес первой страницы списка конкурсов. Смотрите, здесь предполагается номер. Здесь я определяю номер один. Внимательные из вас обратили внимание, что первая страница не содержит номера, но если я явным образом определю, что пейдж равна единице, то это как раз и будет первая страница. Приступаю к выгрузке промо-характеристик конкурсов и их URL-адресов. Сначала с первой страницы. Это пока что вспомогательный код, который потом пойдет в итоговый чат. Для чего? Уже знакомо вам из прошлых видео плейлиста способом, а именно методом пакета requests. Подаю запрос по определенному URL-адресу, используя headers, результат сохраняю в объект response. И затем выгруженный текст подаю для распарсивания в класс BeautifulSoup. В распарсенном HTML-коде нахожу тег div с атрибутом ID и содержимым Project List. Здесь я проверяю, приводит ли это строчка кода к пустому списку. Очевидно, что на первой странице список не пустой, на второй тоже не пустой, на третьей не пустой. А на четвертый сегодня пустой, потому что на сегодняшний день активных и доступных аудитории конкурсов набралось на три страницы, а в другие дни бывают на четыре. Не исключаю, что в какие то дни и на 5 страниц. В любом случае, это условие станет основой цикла, который чуть ниже будет проходиться по всем заполненным страницам списка конкурсов. Но пока что продолжаю работать с первой страницей. Посмотрите на этот код. Он выглядит похожим на коды из предыдущих видео плейлиста. Казалось бы, обычная ситуация применения методов пакета BS4 для вывода фрагмента html кода я надеялся получить здесь фрагмент, соответствующий краткому описанию одного конкурса. Вот этого конкурса. Вызываю веб-инспектор, нахожу эту область, тег div, атрибут класс и содержимое включает випост. Что я вижу в выдаче? Действительно, я вижу этот конкурс, но я вижу и конкурсы, которые расположены ниже. Графическое окно для приглашения друзей. Графическое окно для приглашения друзей. Это следующий конкурс. Посмотрю на последний блок. Вот последний блок. Действительно про последний конкурс. Дизайнеры-полиграфисты. Прокручиваю вниз. Дизайнеры-полиграфисты. Получается, что этот мой код выводит интересующий меня конкурс. И конкурсы расположены под ним на текущей странице списка конкурсов меня это не устраивает поэтому я перестаю опираться на html теги при распарсивании интересующих меня фрагментов html кода а перевожу html код снова в текстовый формат методом str всю вот эту конструкцию за исключением индекса помещаю внутрь метода str чтобы применить к ней метод сплит по тексту бипост пробел смотрю на нулевой объект из получившегося списка. Он, конечно, не годится. Вот он, первый элемент. Зато следующий элемент вполне годится. Это как раз фрагмент текста, бывшего раньше HTML-кодом, в котором содержится краткое описание одного конкурса. А именно, необходимо придумать красивое оригинальное название для фирмы «бла-бла-бла». Это первый конкурс на текущей странице списка конкурсов. Из этого фрагмента я достаю при помощи regular expressions, а именно метода find этого пакета, достаю фрагмент URL-адреса этого конкурса. Только фрагмент, не целый URL-адрес, потому что здесь в этом тексте представлен только фрагмент без доменного имени. В дальнейшем я дострою URL-адрес до полного адреса. А пока что записываю в объект с названием blocks. Список полученный как раз после применения метода split, к HTML-коду, превращенному в текст. Блокс это список. Из текстовых элементов каждый текстовый элемент, кроме нулевого, содержит в себе бывший HTML-код, относящийся к одному конкурсу со страницы списка конкурсов. В этом цикле происходит проход по элементам списка. Список — каждый из элементов списка. Поскольку я заранее знаю, что в нулевом элементе списка отсутствует информация, каком бы то ни было конкурсе я встраиваю внутрь цикла конструкцию try accept чтобы она обрабатывала такие ситуации потому что если информация о конкурсе отсутствует то эти строчки кода исполняться не будут а также использую метод printx для того чтобы идентифицировать возникающую ошибку вдруг помимо ожидаемой мной ошибки возьму какие-нибудь еще ошибки и для дополнительной визуализации, для понимания того, на какой итерации происходит ошибка, я ввел этот итератор j, исходно j равен нулю, он будет увеличиваться на единицу на каждой итерации и отображаться в этом принте. Содержательная часть тела цикла. Во-первых, из текстового блока текущей итерации достаю частичный URL-адрес, или, правильнее сказать, относительный URL-адрес конкурса, из текущей итерации и дострая его до абсолютного URL-адреса посредством добавления доменного имени. Это текстовый объект, исходно это список, из которого я достаю нулевой объект, который является тоже текстовым. Вот такой. Текстовый объект конкретинируется с текстовым объектом. Этот текстовый объект становится индексом формируемой строчки детафрейма. На итерации номер 0 формируются столбцы, а затем они. Пополняются. столбцы закреп конкурса, срочность конкурса, цвет конкурса. Это как раз промо-характеристики. Проверить их наличие у конкурса текущей итерации нетрудно. Достаточно поискать внутри соответствующего текстового блока postpin, urgently.png, для картинка, на которой написано срочно. И вот такой текст, который отвечает за то, чтобы блок. Этого конкурса был выделен цветом. Действительно, на итерации номер 0 возникает ошибка, потому что не срабатывает пакет find all, а точнее он срабатывает, но там пустой список, и он поэтому не индексируется. Ошибка. А все остальные блоки дают информацию. Вот здесь вы видите везде false. Ни у одного конкурса с первой страницы нет никаких промо-характеристик. А Давайте... Поменяем текущую страницу с первой на вторую. Там есть промо-характеристики у некоторых конкурсов. Для этого я здесь меняю i с единицы на двойку. Перезапускаю этот чанг. Возвращаюсь в чанг, где формируются блоки. И перезапускаю цикл. Смотрите, на этой странице второй сверху конкурс должен быть обозначен как срочный. Давайте проверим. Перехожу на вторую страницу. Действительно, срочный конкурс. А вот конкурс, выделенный цветом. Посмотрим, отражено ли это в моем дата -премиум. Да, вот этот конкурс. И чтобы все было максимально прозрачно, покажу веб-инспектор для этого конкурса. Посмотрите, пожалуйста. Вот тот самый текст, Бипост, нижнее подчеркивания bg, ffp и так далее, который изучает заведение цветом а выше конкурс, у которого пиктограмма срочно. Посмотрим на нее. Действительно, вот эта картинка очень три PNG. Теперь все чанки, о которых я рассказывал, прошедшие пять минут, объединяю в один итоговый чан. И не просто объединяю, а оборачиваю циклом while, посредством которого прохожусь по страницам списка конкурсов. Есть нюанс в том, как я организовал работу этого цикла. Казалось бы, все как обычно. Есть итератор i, исходно он равен единице, потому что первая страница, это страница, ph равно 1. Но условие работы конкурса бесконечны, пока i больше нуля. i будет всегда больше нуля, потому что итератор изменяется таким образом. i равняется i плюс 1. В чем смысл? Смысл в том, что цикл будет работать до тех пор, пока не найдется страница, на которой нет вот такого HTML-кода, который я уже показывал. Другими словами, пока не найдется страница, на которой нет тега div с атрибутом id с содержимым Project List. Я снова на первой странице, перехожу на вторую страницу, перехожу на третью страницу, которая является последней и принудительно в адресной строке перехожу на четвертую страницу. На этой странице есть информация, но не та, которая мне нужна. И если я вызову веб-инспектор, попробую найти здесь как раз тег div с атрибутом id и с содержимым project lists, конечно, я не найду здесь такой тег. И мой алгоритм не найдет, поэтому цикл через break закончится. А перед этим выведется сообщение, что страница номер 4 пуста. А вот эта часть. Наследуется из предыдущих чанков. Вспомогательных чанков видно 1.1, 1.7 и 1.8. Я уже запустил этот итоговый чанк. Раз ошибка, два ошибка, три ошибка. Каждая из трех страниц списка конкурсов в начале, как вы помните, дает блок 0, в котором нет информации о конкурсе, и поэтому возникают ошибки, а остальные блоки в итоге формируют тэт-фрейм, состоящий из 86 строк, каждый из которых содержит в себе некоторые характеристики конкурсов, а именно URL-адреса страниц этих конкурсов и промо-характеристики этих конкурсов. Осталось дополнить этот датафрейм оставшимися характеристиками конкурсов, содержательными характеристиками конкурсов и репутационными характеристиками заказчиков этих конкурсов. Скрипты для выгрузки содержательных характеристик конкурсов и репутационных характеристик заказчиков писались в предыдущих трех видео этого плейлиста. Каждый из... Трех скриптов завершался итоговым чанком, своим итоговым чанком. Код из каждого этих трех итоговых чанков я собрал в этом супер итоговом чанке. Отсюда начинается код, скопированный из предыдущих скриптов, и заканчивается он. Заканчивается. Он все никак не заканчивается, наконец здесь заканчивается. А весь этот код обернут в цикл, который проходит по URL-адресам конкурсов. Вот как раз по этим URL-адресам для визуализации. Принятится URL-адрес каждого проекта, после чего алгоритм засыпает на четверть секунды, для того, чтобы обращение к серверу FL.ru не выглядело подозрительным из-за слишком высокой частоты запросов. Если вы смотрели предыдущие три видеоплейлиста, то эти строки кода вам знакомы, а если не смотрели, то посмотрите. Для распарсивания выгружаемого кода страницы каждого конкурса я использую, во-первых, встроенную в Python конструкцию in, типа такой, во-вторых, методы пакета bs4 и, в-третьих, методы пакета regular expressions. Есть, однако, одно исправление и одно дополнение в этом супер итоговом чанке относительно кода второго скрипта, который писался во втором видео. И я добавил под второе видео скрипт 2, нижнее подчеркивание 1, где эти изменения тоже отражены. Что это за изменения? Во-первых, я подумал, что для дальнейшего анализа, с точки зрения построения предиктивных моделей, важно различать конкурсы, по которым закончен прием заявок, и конкурсы, по которым не закончен прием заявок. Поэтому я добавил сюда характеристику, закрыт ли заказ. Она формируется очень просто, посредством конструкции IN, банально, в HTML-коде страницы, переведенный в формат текста, ищется формулировка «заказ закрыт». И одно исправление. Исходно я не обратил внимания, что на странице каждого конкурса, к которому есть комментарий, вот это число, это не число комментариев, а число ветвлений комментариев. А посчитать число самих комментариев. Эта задача чуть посложнее, чем взять это число. Я решил считать комментарии по их датам, которые на странице выражены таким образом. И для этого я использовал методы пакета Regular Expressions. Посмотрите, такой стандартизированный текст, квадратная скобка, причем экранированная, цифра в количестве от одного и больше Точка экранированная, цифра в количестве от одного и больше. Точка экранированная, цифра в количестве одного и больше. Вертикальный слэш экранированный. Про экранирование можете посмотреть в предыдущем видео плейлиста. Опять же, цифра одного и больше. Двоеточие, цифра, закрывающая квадратные скопы Все это экранировано. Получается список в результате работы метода FindAll, длина которого считается и записывается в столбец число комментариев. Пока работает этот чанг, обращаю ваше внимание на большое отличие сбора нереактивных данных от традиционного социологического инструментария. В традиционном инструментарии, если в нем допущена какая-то ошибка, неточность, после сбора данных исправить эту неточность трудно или невозможно. В случае же веб-скрайпинга всегда можно поправить инструментарий и пересобрать данные. По-моему, это здорово. Вы видите, пока что пара десятков проектов обработано и их характеристики выгружены. Сбор идет не слишком быстро, поскольку я использую... Засыпание алгоритма. Кроме того, в левом верхнем углу этого чанка вы видите такую команду процент-процент time. Это встроенные в Python команды, которые позволяет оценить длительность исполнения чанков. Чисто для себя я ее оцениваю, и в конце работы алгоритма этого чанка будет выведена длительность его работы. Когда чанк отработает, появится датафрейм со всеми исковыми характеристиками 86 на сегодняшний день конкурсов, этот датафрейм будет сохранен с учетом текущей даты. Вот такая сложная конструкция из последовательности методов пакета DateTime позволяет получить текущую дату в формате 4 цифры года, две цифры месяца, две цифры дня. Эта дата в формате текста с переменной вставкой пойдет в название файла. Для чего нужно, чтобы название файла, с одной стороны, было стандартизованным, а с другой стороны, привязанным к дате? Для того, чтобы на регулярной основе выгружать характеристики конкурсов, которые будут в дальнейшем появляться, я рассчитал, что есть смысл выгружать примерно раз в три недели. Тогда список конкурсов практически полностью обновляется. А с другой стороны, не теряются в промежуток между одним и другим замером, не теряются никакие конкурсы. Таким образом, примерно каждые три недели у меня в папке соответствующие будут появляться новые файлы с характеристиками конкурсов. Эти файлы я агрегирую в один, чтобы в дальнейшем с ним было удобно работать. И встанет задача создать такой алгоритм, который будет проверять, собрал ли он уже какой-нибудь файл или еще не собрал этот агрегированный файл. Можно, конечно, собирать каждый раз все файлы, которые хранятся в папке, но это не амбициозная задача. Гораздо интереснее написать такой алгоритм, который будет проверять, собрал он уже тот или иной файл или еще не собрал. И такой алгоритм я презентую в следующем видео. Пока что покажу результат одного из таких замеров. Примерно такой же файл я демонстрировал в первом видео плейлиста URL-адреса проекта «Промо характеристики» содержательные характеристики и репутационные характеристики заказчиков.